Финальный контроль и упаковка. Завершающим этапом изготовления печатной платы является финальный контроль. Перед контролем платы промываются в установке финальной отмывки для удаления пыли и загрязнений, возникших в процессе механической обработки. Контролеры тщательно проверяют каждую печатную плату в поисках не только технологических, но и косметических дефектов. На платы, прошедшие проверку, выпускается отгрузочная этикетка. Чтобы избежать попадания влаги для более длительного сохранения паяемости, печатные платы упаковываются в вакуумную упаковку с применением влагопоглощающих материалов. Далее платы передаются на склад готовой продукции для доставки заказчикам.